Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои мужчины-зрители. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы на канале Таро и Лена или канала Таро Елена. С вами Елена. Ну что ж, мы на канале Таро и Лена. Начинаем. Что уходит из вашего мира? Что приходит? Что будет самое важное?